Стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах, и ветра, что веет с моря. И веришь, что свободен ты, и жизнь лишь началась. Прошу тебя, не снись мне, я тебя умоляю. Пожалуйста, выйди из головы, ты вон. Я вроде бы уже со временем тебя забываю, но не могу забыть, ведь каждый день этот сон, ты в белом платье. А я в костюме от Гучи, Не было бы ты блядь, было бы намного круче И вот стоим мы оба с тобою под венцом Я обещаю тебе быть хорошим отцом Обещаю пацанов наших воспитать Чтобы были мужиками и могли сдачи дать А ты обещаешь вечно любить меня И отныне мы счастливая семья Но ты стала другой, ты изменилась сильно Я хотел любви, а ты играла, видно Я никогда не прощу тебя за эту боль И больше на рану Никто не сыпит соль Сыграли бы мы свадьбу Были бы мы счастливы И наши дети были бы самые красивые Но это сказка, это сны Мы не вместе давно И вот закончилась наша пролюбовь кино Я разлюбил тебя, я это точно знаю Но иногда, к сожалению, тебя вспоминаю Я надеюсь, это все со временем пройдет Буду просто жить, не думая наперед Все пройдет Любовь перегорит И знаешь, как-то в груди больше не болит Не те чувства, которые горели огнем любви Погаснуть не хотели И сейчас, прослушав эту песню Вспомни все, как было хорошо нам вместе Вспомни те ночи, вспомни все моменты Мои цветы, нервы, ссоры и комплименты Вспомни все, я знаю, ты не забыла То ли ты играла, то ли ты любила Хуй поймешь тебя, ведь ты такая разная Знай, дура, все у нас было напрасно И ты запомнил, мне без тебя неплохо Ну что? Нашла очередного лоха Который будет как игрушкой Тобой играться А я найду себе принцесску Буду улыбаться И губы сжет Подруги поцелуи пропитанный.